платформе на данном сайте получить airdrop. здесь airdrop сейчас проходят дают бонус 400 долларов я вот здесь на сайте все прописал пригласительный код мой будет вот этот вы перейдете ознакомитесь почитаете и у вас все получится вы получите airdrop 400 долларов и данная компания данный сайт платформа она планирует свой листинг данной монеты в середине июня на разных там биржах также за каждого приглашенного друга вы получаете плюсом 100 долларов. Я вот снимал видео обзор у себя на канале, он выходил примерно где-то месяц назад. Вот он этот видеообзор, один месяц назад. Я вам рассказал, показал, и я здесь уже достиг каких-то результатов. Сейчас вам в дальнейшем все покажу. И в конце видео вы посмотрите, как здесь правильно пройти регистрацию. Будет полностью подробная видеоинструкция. Вот так вот выглядит сам сайт. Здесь можете ознакомиться. На сайте можете скачать вот на Android. APK файл установить себе приложение, либо же вот Google Play. Также у них есть white paper белая бумага. Здесь вот все расписано про данную компанию, платформу. Здесь все на английском. Можете перейти, ознакомиться, почитать, кто понимает английский язык. Есть у них разные соцсети, есть у них твиттер, в твиттере уже более 27 тысяч читателей. Также есть у них телеграм, в котором уже почти 85 тысяч участников. И свой YouTube канал, на котором уже почти 12 тысяч участников, пользователей, подписались на их на YouTube. И здесь информация выходит полностью на английском языке. Но я считаю, что не нужно выпускать вот такие аэродропы, так как здесь и трафик очень-очень хороший. Давайте сейчас посмотрим. Вот за февраль это было 204 тысячи. За март это уже 715 тысяч. И здесь на первом месте Россия. Далее, Бангладеш, Польша, Турция и Алгерия. Вот такой вот, друзья, аирдроп, трафик. Давайте сейчас переместимся в мой кошелек, посмотрим мои результаты. Вот так вот будет выглядеть и ваш кошелек. У меня здесь вот на балансе получается 240 тысяч их монеты, которая равняется на данный момент 4800 долларов. И как они пишут, когда будет листинг, данная монета, она будет торговаться на разных биржах и будет стоить 2 цента. Также здесь вот есть их телеграм, Twitter, YouTube, Facebook, ну и так далее. И вот здесь у вас там, где кнопочка пригласить, вы нажимаете, и здесь у вас будет ваш пригласительный код. Вот он. Это мой код, а у вас будет свой пригласительный код, вы его можете скопировать делиться с друзьями-партнерами и зарабатывать еще здесь на партнерской программе. Скачиваем приложение, далее, вот я его запустил уже, выбираем здесь язык, русский. Итак, нажимаем создать учетную запись, далее нам нужно нажать создать закрытый ключ и сохранить себе ключ, где-то записать его в блокноте, на бумажке, либо же сохранить на компьютере. После того, как вы создали закрытый ключ, нажимаете там «Далее», вам нужно придумать пароль. Повторить пароль и разгадать капчу. И нажимаем кнопочку «Подтвердить». Здесь мы вводим свой пароль, который мы только что придумали, и свой ключ для входа. Видео обзор подошел к концу. Пишите, кто что думает о данном аэрдропе. Ну, мое мнение, пропускать такую халяву ну, ну нельзя. Потому что я знаю многих людей, которые на вот таких вот аэрдропах зарабатывали по 1000-2000 по долларов, когда монета выходила на разные биржи, листилась. И люди ее продавали и зарабатывали огромные суммы денег без вложений.